Всем привет! Участникам нашей партнерской программы, новичкам, которые изучают наш автоклуб, сегодня речь пойдет о маркетинг-плане Международного автоклуба. Конечно же, нужно начать с элементарных вещей. Сначала заходим на сайт Международного автоклуба. Вот так выглядит эта страничка. В правом верхнем углу вход, нажимаем появляется логин пароль здесь у меня уже заранее все заготовлено войти и мы входим в личный кабинет очень важно нажать кнопочку личный кабинет для того чтобы войти в меню партнера и с левой стороны мы видим меню партнера маркетинг план это прежде всего учетная система система учета регистрации если вы нажмете на ссылку для регистрации нового реферала, то автоматически с вашего личного кабинета будет зарегистрирован новый пользователь, который проплатив свои 6000 рублей попадает к вам в вашу структуру и вы ее тут же увидите, нажав кнопку маркетинг план номер 2, тем самым ваша личная регистрация будет отображаться вот в этом ряду, как здесь синеньким отмечены такие как блюз, полкан и другие Поднеся к логину свою мышку, указатели, вы увидите развернутую характеристику этого партнера. Его телефон, если есть электронная почта, имя, отчество. И вы можете посмотреть, где человек находится в данное время, в какой парковке. Нажав на кнопочку, увидите парковку этого человека. Это для того, чтобы вы могли координировать свои действия, планировать закрытие парковок. Нажимая на кнопочку «плюсик» возле каждого пользователя, вы раскрываете тем самым под структуры первую линию, например, у пользователя Сорби, Или, например, «плюсик» у Топаза у него своя первая линия. «Плюсик» можем нажать у логина «Серебро», обратите внимание, у него первая линия, затем «Сенгара» и так далее, и так далее, вы увидите развернутую характеристику всей своей структуры. Тем самым знать будете каждого пользователя, его Фамилию, где он расположен В какой парковке находится В третьей, во второй, в первой Вот видите, все парковочки будет видно Более того, в нижнем углу У вас есть чат сайта В нижнем правом углу Нажав на который, вы можете написать Этому партнеру в чат Какое-то обращение Переписку сделать Поговорить о чем-то Или написать службу службу техподдержки То есть, вот так устроен Очень грамотно наш сайт, где вы будете видеть всю свою структуру. Очень важно иметь ячейки в бонусном маркетинге и в VIP-программе. Тем самым за одну и ту же работу, вот видите, здесь получается у логинов ВДВ 8000 структура, из них 1000 вступили в VIP-программу и 1500 в бонусную. Тем самым можно получать тройной чек с одной и той же работы. По сути, у нас получается 4 маркетинга. 2 вы получаете сразу, это маркетинг товарооборотный, вот маркетинг номер 2, в котором четко описывается, как он работает. Вот здесь вот видите распределение бонусных сумм, кэшбэк по спонсорской линии. И до девятой линии вам будут оплачивать кэшбэк с покупок в интернет-магазинах, кэшбэк с магазинов реальных на земле или, например, с магазина совместных покупок автоклуба. Тем самым начисления будут происходить регулярно, на что обращают внимание большинство партнеров, заходя в раздел счета, они видят, что начисления проходят практически ежедневно. Вот видите, так это вот выглядит зелененьким цветом. Это, цветом, это начисление по маркетинг план номер два с товарооборота, с ежедневных покупок различных людей в этой организации. Если мы посмотрим маркетинг-1, то он состоит из пяти парковок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Если первая парковка – это регистрационные действия, здесь у вас получается сдельная область оплата, то последующие это премиальные области оплаты. То есть парковка на номер 2 на 40, парковка номер три на 150, номер 4 на 500 и номер 5 на 2,5 миллиона – это все вам отдаленная премия за то, что ваши люди и вы сами получаете зарплату по 10 тысяч рублей. На самом деле все как раз и происходит в этой первой парковочке в нашей. Она уникальная, неповторимая, практически ноу-хау. Я не встречал еще ни в одной сетевой компании, чтобы была вот такая парковка матрица. В чем ее уникальность? Нужно мне, конечно же, разобраться. Уникальность ее в том, что она очень-очень скоростная. Она в 8 раз быстрее работает, чем обычная 15-местная матрица. Тем самым скорость продвижения каждой ячейки, которая получила 10 тысяч рублей и уходит гулять по нашим парковочкам, скорость очень высокая. И очень важен следующий момент, что вы всегда будете находиться на верхушке вашей парковки. Обратите внимание, здесь 10 клон наверху, 10 раз ВДВ получил по 10 и опять находится наверху. Стоит зарегистрировать 4 новых участника, десятка уходит снова на сороковник и снова получает десятку опять 11 клон будет находиться наверху. Тем самым 4 участника ВДВ, ТВД, Блюз и Вудсток могут спокойно по одной регистрации сделать и получится, заполняется опять эта парковочка. Плюс к тому, у нас есть возможность лидерского старта, чтобы быстро уйти наверх. Вы сами понимаете, что если человек начинает снизу регистрироваться, то если он не применяет лидерский старт, то после первого отделения он поднимается на уровне Вудсток, после второго отделения на уровне ТДВ, ТВД, и только потом, после следующего отделения, на следующий уровень. Понятно, что этот путь достаточно долг, достаточно медленный. Для этого у нас существует специальный лидерский старт. Тот молодой человек или девушка давайте называем новый пользователь, который разместит свою ячейку внизу, у него появляется функция лидерского входа, он эту кнопочку нажимает, и тем самым регистрируя новых своих участников, сам троих, или последователи будут регистрации, тем самым он осуществляет лидерский вход после деления этой парковки, и он сам занимает верхушку парковки, а все его партнеры распределяются в его матрице. Тем самым он сразу быстро ускоряется, прыгая снизу на самый верх. А смотрите, в самом начале нашего проекта, в самом начале нашего маркетинга компания Автоклоп отдает пользователям половину всех денег. То есть 50% возвращается в сеть уже в самом-самом начале. Это очень эффективный, очень скоростной маркетинг-план. Если суммировать первую парковку со второй, то получается в сумме мы уже отдаем сразу в самом начале 75 А всего в итоге смотрим, видим, что вся система у нас рассчитана на 95 процентов сеть. Это максимальная эффективность, которую можно было достичь. Мы уже знаем, что есть лидерский вход в первой парковке, плюс новое решение совета лидеров оплачивать с каждой регистрации пользователя, поэтому процент этот будет наверняка намного выше, и это условно это самое сложное, когда человек не сам регистрирует, а постепенно поднимается вверх, вот его эффективность будет 12,5%, это минимальная. На самом деле он достигает 50%. Давайте посмотрим, как это будет происходить реально. И что такое светофорчики наверху в П1, в парковке 1? Это так называемая квалификация. Если вы не сделали ни одной личной регистрации, то у вас будет два красных фонарика гореть, два светофорчика. Как только вы регистрируете одного партнера, у вас появляется сразу один зеленый фонарик. Зарегистрируйте второго партнера, у вас появляется второй фонарик. И при этом обратите внимание, ручное управление переходом поставлено на, на парковочку OutProf, нулевую, сохранено. И тем самым регистрируя четыре пользователя внизу, босс 41, как пример, получит свою десятку. Но введение, касаемое того, что кто регистрирует новых пользователей. Предположим, если всех четверых регистрирует босс 41, то он получает полную десятку. Если регистрирует, например, Вольф, вот этого первого Сергея, а потом запаску он же регистрирует, то Вольф получает 76 получает по 1000 рублей за каждую регистрацию. Если, предположим, ЛФ-77 делает следующую регистрацию и потом еще следующую, вот этот ЛФ как раз и получает э, 2000. После того, как внизу ряд заполнен, обратите внимание, ячейка переходит на 40, парковка делится ровно пополам и организуются две новые парковочки. Наверху образуется БОС-42, 41 перешел в первую. И наверху будет LF77 после того как а, ячейка получила десятку она переходит в следующую парковку на 40 тысяч где оплачивается уже премия за то что ваши люди получают по 10 тысяч и смотрите ячеечка плавненько прилетает и занимает одну из ячеек внизу после заполнения всех ячеек неважно кто сюда приглашал 3 босс boss или Алтпроф, или Белиссимо. Вот, uh, uh, неважно кто, нужно, чтобы заполнился ряд. После заполнения ряда верхушка опять же получает 40 тысяч и в ручном управлении переходит туда, куда ее направляли. Uh, тем самым uh, получая 40 тысяч и, и занимая очередную ячейку в следующей парковке. То есть, если посмотреть, как это выглядит uh, из парковки в парковку. Вот смотрите, на примере gold о котором мы говорили. Вот сейчас наверху находится gold 94, закрыв его gold направляет в gold 12, да? Вот смотрим ее сороковник gold 12 и какую-то из ячеек вот этот gold 94 из первой парковки перейдет во вторую и займет внизу. В дальнейшем gold 12 опять же направляет, видите, ручное управление в gold 32 и смотрим, что происходит в парковке на 150. Одну из ячеек gold, 32, gold 12 закрыв на 40 перейдет в парковку на 150 там, где Gold32. Парковок на 40 и на 150 может быть много, поэтому вам лучше выбирать, куда вы переходите. Если вы вот на 150 сейчас Gold не поставит ручное управление, то компьютер поставит переход автоматом. В какую парковку, куда выберет компьютер, здесь есть определенный алгоритм. Если первый раз, переходите за спонсором. Если второй раз, переходите за своим клоном. И всегда компьютер выбирает более высокий клон. То есть, которые меньше по возрасту. Ну и то же самое, смотрите, на 500, на 500 перешла за голдом. Голд 32 из 150-ки. И затем на 2,5 миллиона то же самое. Голд 6 перейдет с 500 -ки. То есть, мы видим, как работает наш весь маркетинг-план. Вот эти 5 парковок, начиная с десятки, 40, 150, 500 и 2,5 миллиона. Каждая ячейка, получив десятку, начинает свой Путь вот по этим э, ступенькам и поднимается до 2,5 миллиона. Есть, понятно, что из 94 э, клонов, которые закрыла Янаворного Ворнова, Голд э, 94, не все дошли до 2,5 миллиона. Огромное количество получило на 40, большое количество получило по 150, поменьше, конечно, на 500. И, конечно, уже есть ячейки, которые находятся наверху и претендуют получить 2,5 миллиона. То есть получается, что э, в нашем деле важно часто закрывать первую парковку. Очень важно, выполнив квалификацию два личных приглашенных, в дальнейшем в любом случае все равно приглашать и приглашать людей. И как у Ворна, мы видели, у нее большая первая линия, что и дает много закрытий э, в первой парковке, и тем самым много раз она получает по 40. Вот мы, обратите внимание, сколько сороковников у этого пользователя, у Gold. Их очень много, и есть выбор, какую из них закрывать, какую следующую будете закрывать. На самом деле, не важно, сколько у вас сороковников. Главное, у вас всегда первая парковка, всегда одна, и она определяет очень высокую скорость. А на 40 вы определяете, какую вы будете закрывать, поэтому тоже скорость высокая. Вы закрываете всегда одну парковку, ваши партнеры могут закрывать другую, какую-то из них. И тем самым получается очень хорошее продвижение. Вот у Инна сейчас находится 30 парковок на 40 тысяч. Представляете, 94 ячейки перешло, из них 30 парковок существует сейчас, а уже закрыто у нее, обратите внимание, на 1,240,000, это парковки на 40 закрыты. То есть это вот 41 парковка, 41 раз по 40 она уже получила. О чем это говорит? Скорость получения в первой парковке дает увеличение закрытий, во второй парковке на 40, где э, ваши люди и вы, получив по 10, закрывают эту, этот сороковник. Обратите внимание, у пользователя gold 12 парковок на 150 тысяч. И при этом она 14 раз уже закрыла эти парковки. То есть можно легко посчитать, сколько денег может человек получать, э, так активно работая э, всего лишь в первой парковке, закрывая много-много раз по 10. У нее в настоящее время 4 парковки по 500. И при этом 5 раз она уже по 500 закрыта. То есть 5 ячеек перешли на 2 миллиона 500. И представляете, у нее очень много, у нее сейчас 3 парковки на 2 миллиона 500, где находится 5 ячеек. То есть очень эффективно развивается вот такой пользователь. Подводя итог, нужно говорить о том, что эффективность маркетинг-плана очень высока, благодаря тому, что скорость работы первой, Парковки очень-очень высокая. Алгоритм работы бонусного маркетинг-плана совсем другой. Во-первых, хочется отметить, что здесь всего лишь три маленькие парковочки. P1, P2, P3. Причем они семиместные. И самое важное, переход из парковки в парковку осуществляется исключительно за вашим родителем. За вашим рефералом. Более того, существует система управления переходом. И если в первом маркетинг-плане вы направляли ячейку во вторую парковку или в третью, то здесь существует так называемый магнит, и мы видим, что Инна Воронова включила магнит, видите, функция включена в парковке, где Gold 15 стоит на верхушечке, значит ее личники будут притягиваться сюда. При переходе во вторую парковку, то же самое, она включает магнит, видите, она направляет в Gold 7 своих личников. Все личники будут следовать за ней. Здесь существует система обгонов, и поэтому снизу человек может спокойно перепрыгнуть на верхушку. Наподобие того, как у нас сейчас существует лидерский вход в первом маркетинг-плане, в первой парковке. И можно посмотреть парковку до деления и посмотреть, какая была у кого активность. Причем, обратите внимание, возле каждого логина существуют еще синенькие цифры в скобочках. Это указывает на ту активность, которая есть у этого, в этой ячейки. И кто пришел за голдом 10, например. Смотрим, это был BeHappy27 и Lucy1968. Еще активность проявил другой пользователь. Наоборот, внизу BeHappy проявил активность. Смотрите, за ним пришли Вова НИШ и НИК 62 Вот Nik62 и Вова НИШ. В результате BeHappy с нижнего ряда, проявив активность и заполнив две ячейки, прыгнула наверх после деления. А Trio КИПР с нулевой активностью как находился в плече, так и находился. То есть в данном случае произошла система обгона. И мы видим вот в этой парковочке Gold находится наверху, по праву, и Трио Кипр, не проявив активность, так и остался в этом в плече. Но мы заметили, что пользователи, активный пользователь предыдущей парковки, то Big Happy, проявив активность на нижнем уровне, перепрыгнула наверх. Тем самым включилась система обгона. Как и Новорнова говорит, она находится всегда и в первой парковке, и во второй и в третьей. Третья парковка... Бонусная. Здесь существуют повторные круги. Получив э, свои 200 тысяч рублей, Голд 9, предположим, может идти на повторный круг. Обязательно пойдет за своим наставником, за своим спонсором. При этом она может выбрать, есть выбор у нее, забрать больше денег, 230, но тогда ячейка Голд 9 сгорит. Либо забрать 200, но эта ячейка пойдет на повторный круг. Я советую идти на повторный круг, потому что это ускоряет ваше получение Следующее – получение 200 тысяч. Гораздо выгоднее сделать повторные круги. Вообще, бонусный маркетинг-план очень скоростной, короткий. Три маленьких матрицы, и люди планово закрывают регулярно вторую и третью парковочку, выходя на 50, на 200 тысяч. Если вы находитесь в первой, во второй и в третьей, ваши личники следуют по проторенной дорожке зеленый зеленым светом, зеленый коридор, и быстро вас продвигают в маркетинге плане. Если вы находитесь на верхушке во второй парковке, в бонусной, и при этом у вас нет э, логина ячейки в VIP-программе, то первое получение 50 в обязательном порядке вас система заводит в VIP-программу. То есть первое закрытие на 50 тысяч во второй парковочке обязательно переводит вас в VIP-программу. А в дальнейшем можете выбирать. Вот Нажимаете кнопочку «Выбор» реинвест 50 в VIP-программу и переход в третью парковку, либо забрать деньги и переход в третью парковку. Здесь у вас уже появляется выбор. По умолчанию стоит получить 50 и переход в третью парковку, если у вас уже VIP-программа существует. Есть. Ну и, конечно же, наша уникальная VIP-программа. VIP-программа похожа чем-то на бонусную, но... Внешне, только внешне. На самом деле алгоритм ее работы совершенно другой. Такие же три маленьких парковки. Первая, вторая, третья. Но при этом здесь, если первая ячейка следует за спонсором, то последующие ячейки следуют за вами. Клоны следуют за вами. Также четыре закрытия внизу дают верхушке получить 50 тысяч рублей и перейти во вторую парковку. Рекомендую всегда находиться в первой во второй и в третий, так же, как и там. В бонусной вы видели даже светофорчиков. Нет, активности не существует. Все привязывается к первому маркетинг-плану. Если вы там сделали две личные рекомендации, в бонусной никаких квалификаций не существует. В VIP есть светофорчики, но квалификация условная. В первое если даже у вас не горят два зеленых светофора, вы все равно 50 тысяч получите. Во второй парковочке, если у вас не... Горят два светофорчика или один только зеленый. Вы все равно свои 100 тысяч получите и можете перейти в третью. Конечно, у человека есть выбор. Например, забрать э, больше денег. Вот видите, у Инны есть выбор. Забрать 350 и не переходить в третью парковку. Чего я совершенно никому не рекомендую, потому что это совершенно невыгодно. Настоящие деньги у нас заложены именно в третьей парковочке где вы, находясь на верхушке, получаете миллион триста тысяч и идете на повторный круг. При этом вы можете забрать миллион пятьсот, видите, и ваша ячейка сгорает. Тоже настоятельно рекомендую не выводить ячейки и ячейки. Каждая ячейка повторный круг приносит вам дополнительный доход. Тем более, что первая ячейка, видите, голд со звездочкой находится у нас, вот эта парковочка в центре. Она следует только за спонсором, а последующие ее клоны следуют за Голдом, тем самым принося возможность быстрее закрыть третью парковку. Еще особенностью третьей парковочки VIP-программы является то, что каждая ячейка у Голда приносит ей э, аванс. Вот видите, здесь, например, зашла Сибирячка. Если бы была бы Gold наверху, но здесь бизнес-леди наверху, то Сибирячка, ячейка принесла в бизнес-следи аванс в виде 100 тысяч. Тем самым получается, что повторные круги приводят к тому, что участник, находясь наверху, получает аванс. Кроме того, смотрите, ручное управление переходом вот сейчас Gold 2 может закрыть и управлять, куда она направит свою ячейку. Очень напоминает управление переходом, как в первом маркетинг-плане. Она убирает парковочку, куда она их направит. Такая же рекомендация, как и в бонусной программе, находиться и в первой парковке VIP, во второй и в третьей. Другими словами, выводить ячейки в первой парковке совершенно не рекомендую, за единственным исключением, если вы зашли, не дай бог, в долг в эту программу. Действительно, зайти в эту программу выгодно, интересно, большие серьезные доходы, но при этом членский взнос оплачивается в размере дополнительно 50 тысяч рублей. Помните, что он невозвратный. Но это дает очень большие выгоды, преференции. Именно ВИПы у нас имеют максимальные льготы, максимальные скидки по многим-многим направлениям. Именно ВИПы получает скидки на автомобили и на жилье. Именно для ВИПов строится сейчас поселок в Краснодаре и закладывается новый поселок автоклуба в Сочи. Все это льготы для vip партнеров которые экономят на крупных покупках очень серьезные деньги. Ну и получается, что такие партнеры очень быстро закрывают VIP-программу, получая как раз самые большие чеки в этой программе. Давайте посмотрим, как это происходит в разделе счета. Для примера на... еще раз на примере на Вороновой смотрим в VIP-программе поиск, и мы видим, что закрытий у нее было очень много VIP-ов. Получение очень много. Смотрите, вот одна страница, вот вторая страница по ВИПам. И суммы, смотрите, значительные. Тут уже миллионы просто. А третья страница, только vip у нее только три страницы зарплатные, везде миллион восемьсот, там семьсот, сто, опять вот тут миллионы у нее. В общем, очень серьезный хороший доход в VIP-программе. Поэтому, конечно, в ней надо находиться, в ней надо работать, Видите, такие доходы 6 миллионов, 5 миллионов, 6 миллионов, семь. Ну, серьезные деньги, потому что действительно VIP-программа очень серьезная хорошая. Не случайно, еще раз говорю, находясь во всех трех маркетинг-планах, смотрите, я открываю сейчас маркетинг-план номер два, и видим, как грамотно работают настоящие профессионалы. Видите, находится и в, пер и в первом маркетинге человек, и в VIP-программе находится, и в бонусной находится очень много ячеек в бонусной. Если вы находитесь только в первой программе и не размещаете свою ячейку, не инвестируете в бонусную или VIP-программу, вы теряете очень серьезный доход, потому что в бонусной практически в два раза больше денег выплачивается с одной и той же работы, а в VIP практически в 7-8, а то и в 10 раз больше, чем в основной программе. Хотя и в основной программе увидели доходы очень высокие. Поэтому за одну и ту же работу, инвестируя совершенно небольшие деньги, получив дополнительные льготы, дополнительные преференции, дополнительные возможности по экономии, по серьезным покупкам вы еще и получаете очень серьезный крупный бизнес. Вот такая уникальная у нас вип-программа. Ну и рекомендации в конце. Изучайте наши документы, изучайте автоклуб. В разделе документов я еще подчеркиваю, у нас есть партнерская программа, ее описание. У нас есть много обучающих программ, у нас обучающие фото-видео есть в вашем разделе. У нас есть конференц-комната, расписание конференц-комнат, здесь много занятий, обучения, презентаций. В общем, создано очень много инструментов для партнеров, системы поддержки, сопровождения, обучения. И не только маркетинг-план определяет, конечно, доход наших партнеров. Но гораздо важнее, что целая система поддержки сопровождения и идея нашего автоклуба просто потрясающая.